Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Вот такая новость. Вчера запустили комплексную услугу в ДИИ для внутренне перемещенных лиц. Что это значит? Чтобы получить эту справку внутреннего переселенца с целью получения ежемесячной помощи таким людям, это в размере 2000 для взрослых и 3000 для детей. Ну, нужно было идти в центры предоставления административных услуг, нужно было идти в социальные эти службы, стоять там очереди и так далее и тому подобное. Вот. Я в 2020 году еще проходил обучение по программе help есть такая программа по правам человека от совета Рада европы и мы там писали рекомендации к законодательству украинскому э, по Вот что мы видим какие проблемы и я еще тогда видел что ну можно э, снять такую вот нагрузку да э, там еще в чем суть мало того что получал э, получаешь эту справку там нужно было еще и каждые три месяца подтверждать людям о том, что они внутренние переселенцы, а это связано было как? приходились работники соцслужбы домой по месту регистрации и проверяли, действительно ли находится там этот человек. А человек мог просто буквально ну, находиться там в это время на работе и им вставляли там в двери бумажку, что к вам приходили и так далее. Приходите через, ну, под, придите и подтвердите ему снова в этот соцстрах, да, так называемый, что вы действительно тут находитесь. Вот, и это создавало ряд неудобств, то есть люди не могли не работать, и как им сидеть дома, и как это подтверждать, и так далее, и тому подобное. То есть и у меня возникла идея такая, что вот можно создать на базе этой же ДИИ, да, такую возможность подтверждать по геолокации свое местонахождение отправлять информацию о том что такой-то человек э, переехал и получать выплаты да вот ну чтобы подтверждать к примеру там придет уведомление подтвердите свое местонахождение раз геолокацию опять чекнул и все и не надо ходить подтверждать каждый раз э, и с сотрудником с этого социального страхования не надо ходить по району, да, выискивать этих переселенцев и самим переселенцам. Удобно, в любой момент можешь подтвердить. Вот, и вот только лишь сейчас, через два года вот дошло сделать такое приложение. Хотя вот если мы возьмем карантины эти ограничения, было там вот это приложение «Ди дома», когда люди ставились на изоляцию, снимались, все это реально можно было сделать еще и раньше. Вот. Ну, видимо, уже не такая волна этих была переселенцев. На тот момент, когда я эти рекомендации писал, было тысячу, вернее не 1000, миллион 400. Это из Донецкой, Луганской областей зарегистрированных этих переселенцев. Сейчас в связи с военными действиями опять много этих переселенцев, вроде как ну, насколько я видел эту цифру, сейчас специально перед этим роликом не записывал, не смотрел, ну, вот, вроде еще миллион четыреста добавилось этих переселенцев. Вы вот представьте, сейчас они все пойдут оформлять какие очереди будут, а потом мы проконтролирую их всех. Ну, в общем, вот этим шагом снимается много административно-бюрократической работы. Опять же, это, ну, есть там Нюансы по поводу, вот, ДИА, что там, персональные данные и так далее и тому подобное. Э, ну, во-первых, возможность оформить эту справку так удаленно будет только у тех, у кого уже есть это приложение. У тех, у кого есть э, либо биометрический паспорт, либо ID-карточка. То есть, это пользователи уже те, которые уже там зарегистрированы. Поэтому, ну, новые вот так просто сейчас взять зарегистрироваться, без ID-карточки, без ничего... Ну, не получится Поэтому, э, скажем так Это тот, кто уже пользуется Тот им может там это все оформить Ну и вот э, Какие выплаты? Да, выплаты я уже сказал 2000 для взрослых, 3000 для детей Можно получить на карточку как карточка оформляется с, там, Не знаю, 30 секунд дело в Монобанк, Приватбанк э, И много других банков Которые выпускают эту карту Ну, очень быстро она Электронная эта карта не физическая, опять же, в вашем телефоне она будет только и в приложении. Заходите в ДИЮ, нажимаете услуги, получить статус ВПО, там такая коробочка какая-то нарисована, указать место свое пребывания, подтвердить геолокацию, там можно выбрать одноразово, допустим, чтобы вы не боялись, что они будут передавать ее постоянно. Вот. И и вообще в настройках телефона можно убирать для каждого приложения передачу этой геолокации. Вот. Если имеете ребенка, то указать тоже подтвердить. Но свидетельство о рождении нужно, чтобы было при себе. Допустим, там введете серию номер свидетельства о рождении, оно подтянется, допустим, или уже должно быть в этой идее. Вот. Если нет, зарегистрироваться без детей. Выбрать карточку, где Петрымка, она сразу там подтягивается туда, вот. Если у вас несколько этих карточек В нескольких банках выберите Какую вам удобно И указать еще там ряд перечисляет, Какая помощь нужна Лекарства, лечение, работа И так далее, учение. Там, обучение. То есть ну, я считаю что В этом плане Ну очень удобно, реально То есть не знаю Я сам не регистрировался Как переселенец Но думаю что это в разы Сократит с ходьбу по этим очередям и все будет удобно и комфортно. Ну, опять же, решайте сами. Либо и вы пойдете так, э, за этими деньгами не будете ставить ДИЮ и будете там... Ну, все равно, может, кому-то делать нечего э, потратите время. Либо вы поставите эту ДИЮ и будете себе с, ну, скачивать. Так. Э, э, тут еще один момент. Если у вас уже был раньше статус переселенца, то эти э, справки вы оформить э, не сможете. Вот. Только для тех, которые новые. Вот. Потому что старые у вас просто подтянутся справки и все. Вот в чем суть. Ну, это такое дело. Можете переходить, пользоваться... Опять же, на свой, по своему усмотрению, я никого не призываю этим приложением пользоваться. Я же говорю, много было всяких слухов, про слив этих персональных данных и так далее и тому подобное. Но я считаю так, что если у вас уже в ДИе в этой есть ваш паспорт, ID-карточка, загранпаспорт, там права и так далее, то пользуйтесь. Если же нет, по какой-то причине вы откладывали этот момент. Ну, сходите, так оформите. Как-то так. Распространяйте это видео, вот. может быть, положим серверы, и они не смогут обрабатывать какое-то время эти заявки онлайн. Вот. Я для того, чтобы посмотреть, как оно работает, вчера ночью посмотрел. Ну, действительно работает. Действительно все там просто, пару пунктов заполняешь и все будет. Вот, не знаю, насколько, ну, они будут отслеживать достоверность этой информации. Почему? Потому что, ну, скорее всего, будет видно место регистрации, допустим. Они же будут смотреть, ага. место регистрации, допустим, там, Херсонская область. Херсон, ага, там сейчас у нас боевые действия, там сейчас оккупация, человек регистрируется, подтверждают его локацию, например, в Киеве. Все, значит, все сходится, значит, ну, смысл. Ничего же не изменится, если вы придете и эти данные же, и эту же информацию заявите. Поэтому я думаю, это правильно. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а таких вот еще о такой еще информации, да, социальная помощь я буду информировать, как только будет появляться.